Social 3 социальное дерево – пример зеленой экономики, который способен улучшить ситуацию для человека, семьи, страны в целом. Павловния – самое быстро растущее дерево. При подходящих климатических условиях, соблюдении всех рекомендаций, технологий и хорошем уходе, дерево способно вырасти до промышленного созревания за 5 лет. Имеет способность регенерировать 5-6 раз. После каждого среза дерево растет быстрее – Большой спектр применения, такие как ценная древесина, биотопливо, корм для скота, медонос, косметология и так далее. Кыргызстан, выгодное географическое расположение и необходимые климатические условия для реализации этого проекта дают Кыргызстану уникальный шанс предоставить всему миру успешный пример зеленой экономики молодой независимой страны. Подходящий климат, особенно на юге страны, является идеальным местом для раскрытия потенциала возможностей этого уникального дерева. Вегетационный период составляет более 8-9 месяцев в году. Одним из преимуществ является наличие большого земельного фонда. Более 500 тысяч гектар багарных земель, подходящих для выращивания павловнии. Доступная рабочая сила. Передовой опыт ведения бизнеса в регионе. Потребность в древесине по Центральной Азии на сегодня составляет 6 миллионов кубических метров. Инвестиционная привлекательность. При единовременном вложении на 500 гектар и пятилетнем обслуживании расходы составят 6,5 миллионов долларов. Доход с 500 гектар составит 33 миллиона долларов реализация данного проекта повлечет за собой положительные изменения в социальной и экономической сферах, такие как импортозамещение древесины, трудоустройство местного населения, создание и развитие лесодобывающей и мебельной промышленности, решит экологические проблемы, такие как загрязнение воздуха, деградация земель, таяние ледников, посадка плантаций деревьев в Павловне по принципу мультипликатора, на доход от реализации древесины Построение объектов социальной значимости, появление новых лесов, плантаций павловни могут помочь нам научиться жить в гармонии с природой.